Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан, и мы снимаем вторую серию по игре Little Nightmares. В этот раз с нами только Болт. Сейчас я подключу его. Он с вами поздоровается, и мы продолжим. Здорово, Болт. Добрый день. Стой, давай минус адекватность, окей? Да ебать, тише, ебать, Вот это другое дело. Так, я не помню, на чем мы остановились. Ты помнишь? Вообще не ебу. Я вообще не помню. Это ебать, сейчас помним нах. Еба, пизда, всем. А... -а, -а. Не, не помню. А. -а, -а. Не, нихуя. Че, шоколадку то меешь? Да. Фона невкусная, кофе с молоком. Фу. Она еще и потаяла, она сейчас как... А, все, понял. Помнишь? Помнишь этот момент? Вот, с шоколадного глаза мы вышли. Типа на этом... Не, ну прекращают вот эти. Как она называется? Когда ртом делаешь. Асмр. Да, болт, прекрати. Я тебя выгоню сейчас с конфы. Блин, а как думаешь, наверх подняться или пройти по коридору? Чем выше сидишь, тем дальше сидишь. Типа, это надо сказать. Не изжига. Не изжига. Не, реально, куда идти? Здесь вверху... А, вверху есть проход, значит я точно пойду на низ Я не люблю, когда есть два пути. Мне больше нравится, когда игра линейная. Если ну, это не онлайн-игра, конечно. Почему не интересно? Пошли Блин. Да не, сталкер, ты что, угораешь? А что, по там можно, поступки. да, все пос равно? Да. Порубиться против друг друга. Блин. Что-то сейчас за звук стороны был. Так, тут все закрыто будет. Шкаф спрятался. Так а нахер он мне нужен? А чтобы было? Ты бы слышал эту дверь? Она так скрипит. А тут проход тайный нет. Ни хрена тут нету. Вообще ничего. свечение за шкафом, свечение за шкафом. Какое свечение? Ничего там нету. И действия нету. Ну сверху. Короче, это проходная, мне кажется, комната. Хотя со стулом что-то делать надо. Опять звук, как будто кто-то бьет в стену. Ну, из шкафа свет вон есть. Как будто бы там ложная стенка в шкафу. Да, как она закрывает. Тупо повисло на ней. Открыло. А, может по. Не, ящики так не combien, отодвигаются. Мне кажется, здесь ничего не надо, ой, да? Ой. А, вон, ты говорил эти надо. Я понял, здесь из-за фонаря просто. Понял? Нет, не понял. Ну, типа, вон фонарь. Ты же сам говорил, зажигать его сюда. Я а -а -а. думаю, это из-за него. Да. У меня сейчас просто качество картинки снизилось, я ничего не вижу. Блин, не может быть! Это ж уже не интернет, не от интернета зависит. Это не может быть. Это не может быть. Как же, как же так? Блин, я так понимаю, потом эта дверь, да, пойму. откроется? М -м, возможно. Да везде эти глаза. Фу, придурок. Это скример был? <соединяющие> обосрался. Ля, ля на картине видишь, что изображено? это шо? Глаз. <соединяющие> Собака-мутант. Я хер То есть здесь какая-то странная комната. По двери, чемодан. Посмотри на эту комнату. чтобы короче... открыть можно? Его надо к рычагу. А почему в зале Ой, в я и сам догадался. Что? А почему в зале туалет? Стоит? Где? А. Там следует, а и это же по ходу этот э, тощий здесь жил, да, со второй части? Тощий? Ну его называют Но. тощий и, и как-то Поля система. Что? Слушай, кто-то идет. Шутер. Кто-то идет. Туда? Походу подкрывать надо. Кто-то идет. Нет, Звук был слышно. Когда кто-то был пьяный и, знаешь, он идет к тебе в комнату и такой, бля, А это с той стороны что да, надо? А стой, а вот эта вот стена, она как будто бы, знаешь, дверь. Я сейчас попробую, да. Не, а в смысле вот где? Я понял, я была. понял. Я понял, я понял. А в чем смысл было открывать эту? Ладно. Возможно, типа работает кровать как замок выключена. Типа, коробка вон стоит слева. Она не запрыгивает, понял наверх вообще? А запрыгивает. Это Нет. другая. Вон слева коробка. И а, разбей кувшин. Возможно, в кувшине. Там гном сидит в коробке. Возможно, здесь. Херат, от, нет. Пробку, сейчас может. я попробую стенку эту закрыть, может, что-то есть. А ты... Гений. О! Если ты а, это не откроешь, пружина? Что Кого а не <laughs> а, ну это? нет, Нет, что-то связано с этой, с кроватью, по-любому. А, а, понял? Да. Наверх. О -о, ага. А вон и ключ. Только да. не знаю, зачем мне выше лезть. Ни хрена си <laughs> Ни хрена си Я бы а Что-то высоковато. Ну, ладно, пойдет. А, это что-то без лица, да, который был? Вот это сейчас с длинными руками. Ага. По-моему, это он. Это он есть. Че, блин, -зи -зи -зи -зи. ты видел это? Нет. Чё какого хрен ты не смотришь? Я смотрю. Тебе для чего брал? Ну так мышка не клацет. Чтобы, чтобы я токсиком был и орал. Ну так мышка не клацет. Блять, ты слышишь? Мне все слышно, а тем более люди будут слышать это. Поэтому имею уважение. А, ну тогда я не буду его иметь. Ладно. Человек культурный. О, тут я помню, что делать. Во второй части научился. Фу, смотрел прохождение по любому кого ты знал? подожди а что за бред ты знал? а это лифт и что надо было Потому что я вторую часть пришел я эту девочку ненавижу так, ты что перепутал и что подожди Проблема. вот эти кстати вот эти херни не зря да здесь ну что прятаться значит может кто-то и ага. здесь Ничего не понял. И куда дальше? Угу. Бля. Я это еще смотри. видел что-то. Ну, понимаю. А, кнопка, кнопка. Тебе кнопку что-то бросить. Ну вот, смотри, слева. Ты Опять эту эту откроется. и да Ты закроешь дверь изнутри, откроется дверь справа. Я понял. Логика. Она закроется. Ну, слева дверь закроется, а справа будет просто грязь. А. Это и есть лифт. И есть лифт. Ты что, пес? Ты что? Ты что это? Тут больше, если ты тут один, я тебя не разнесу. Нет. Ну, ладно. Ля, мыша, мыша. слышно опять кашлять начинает, когда у то было, что кусок хлеба и кинул. Хавать думаешь, это из-за хавки? Да. Блин, жалко сии нету. Прикольный бы момент был. Опять вот это сердцебиение. Животик крутит. Че, как мое пение? Херня вообще, мне не понравилось Я теперь Мияги, мне кажется, с шпилем не люблю После твоего пения Блин, что-то мне это не нравится Это гастрит Ты сказал Это гастрит Ты сказал типа спеть? Тише Что то стонет, понял А, это музыка Люк кусок мяса после мышей есть, серьезно. Да не гони. Да не может быть. Я буду орать, если она Капец. Прикинь, у него мыши погрызли, крысы. И после этого, во второй части, мы называем ее девочкой. Бля. Ты это знал? Что экран а черный? Чё ну потому что он меня закрыл. Меня тип закрыл клетки. Вот этот. Черный. А, стражник. Это да. вот тот, который с длинными руками, да? Да, А да, ч ⁇ может, мне надо двигаться? Кто здесь вообще в клетка дети или кто? Или у тебя номики? Крысы. Крысы? ты что делают? Машину. А, я понял, расшатать. Лё, лё, нарезавая. Ты видел такое? Понял теперь, почему во второй части она керамические детей убивает? <звы> Потому что это под силу. А малой вообще ничего сделать не может. Я хочу остальных выпустить. Так почему она Постоянно ему руку протягивала. А где тут... Как открыть? Сейчас я попробую здесь пролезть, я так понимаю, здесь щель какая-то. Блин. Окей. О, а фонарик. Чё, фонарик. А, ну тут тут не судьба пройти. Я так Всё, понимаю, это сохраняшка, нет. да? А. Да Кстати, не, не хочу. И смысл. И сохраняшка пропадет. Не клацай мышку, ты. Нет. Я, я слышал все. Тебе А, я понял. Короче, мы ребенка будем тащить не для того, чтобы освободить, а просто чтобы подпрыгнуть. Капец, у детки сердца, да, нет? она даже в первой части себя ведет как мразь какая-то. Я спас пацанчика, я бы открыл ему клетку. И сам бы залез. А что за клетка? Паш, серьезно? Я серьезно говорю, я не могу запрыгнуть. Банни хоп, банни хоп. Нет, серьезно, не получается. Может подальше? Пошел до Или сюда поближе. Вот так попробуем. О! Что это А, сейчас не понял. Как я успею? Я успею. Подожди, а как я это через пробел да, делал паркур или как? Я не помню. Блин, был момент, когда я тебе еще сказал тогда по поводу паркура. и не помню, что именно я сделал. Помню. Не, а контрол, контрол, помню, я нажал контрол. Не клацай мышка, пес. Вот, смотри. Раскачаться. А, -а, -а теперь а -а -а -а. я понял. А то я думал, паркур, паркур. Это да вообще таки тупые, да? Не говори. Мышка еще раз не я тебя выгоню. Ну, блять, я нажал на кнопку, если я, Иди тушь, я в жопу. Что мне делать? Я уже нажал на кнопку, я так и так что-то приделать. Шо мне так хорошо я сейчас мышку спрячу под стол руки под стол вот эта свечка интересно зажигается. да Ля, новая свечка по появилась блин <coughs> ты в курсе что сейчас некоторые <coughs> могут это за какой-то юмор счесть такой себе и диза понаставить про что, про что? О боже. А он слепой, да? Черт Чёрт знает. Он сл... не уху слышал. Реки он по нему слышишь? Да пошел нахрен. А ля, он даже не да? слышит. Подожди, а. Это самое тупое, что я видел. Да. Он слепой. Блин, я выше не могу, понял. Короче, это самый максимум, куда я могу залезть. Но он понюху. Он понюху, короче, и лазит. Занихнул, так сказать, да? Короче, здесь надо близко, он даже не слышит. У него слуха нет. Он просто по запаху реагирует. Блин, я здесь не могу запрыгнуть, что делать. Услышал. О, она подкату идет. Да. <сёк> <сёк> <сёк> да, видишь, у него нос открытый. получится уши не слышат, глаза не видят, а нос открытый. То есть тупо по запаху. Это, это, я, это я к 20 годам. Короче, здесь глаза надо быстро видит, реагировать. И... Вот запах. запах. И а, а, у здесь? Кошки, Ой, блин, а вон он выход. Завел в подсобку девочку. тупо педофил, да? грязный педофил. Окей, ну зато я знаю где выход и все. А прикинь, есть люди, которые с первого раза проходят. Ну, я имею в виду вообще игры. Не факт. Блин, он не же не может не достать рукой, да? Уля! А что здесь делать? Что здесь делать, Болт? Говори. У меня изображение залагало. Да и мне да? Нафиг, пофиг, помогай. Э, ну смотрим. Блин, все, я не могу. Он выше не залазит Я вижу рычаг. слева вот это вот от рычага. И, а вижу, и, понял. И вставляй ее вот в крепление, да. Блин, я сейчас Это не удивлюсь, писать. если он Нет. сзади меня будет. Да, он идет. Умеешь, Блин, ты видел? Портануло, повезло. Охренеть. Ой. Я, честно говоря, думал, что уже все. Блин. Да он башмак кинул мне. Башмак упал, просто такой, типа, здорово всем. У меня да, тебе вечно лагает. Отмазывайся, потому что это мышка. Это не мышка. В смысле мышка? Мышку клацаешь и говоришь, что это из-за того, что зло а, В чем суть первой части? Тоже потому, что люди пропали, да? <св> ну, а типа вот башмаки, почему? Почему именно это башмаки? Знали, да? Вот мы все обсудили. Ля. Это акула? башмачная акула? Чего за хер? Это напоминает китайцев, когда просишь у них давайте мне ту одежду. Они... Ой, обувь, они по всем. Где-то обувь. Они, типа, где -то... Где -то, обувь. Башма... Башмачный монстр. <как> ну тут что то что-то с ведром, видишь, связано. возможно где-то что-то уля с этого с норки вон летят эти башмаки наверно да надо... я так думаю типа башмаки почему помнишь вон тот вот чудо да. типа возможно нет не, не знаю а -а -а, я да больше не вижу сундучка где следующая метка их из ну, Ладно, с лично, лично, что хотел. Ой, я не успеваю, походу. Не успеваю. Ой, ой, ой. Блин, интересно, кто это он потом покажется. Тут же, я так понимаю, тоже в зависимости от уровня, да, боссы будут. Ой. Ля мышь видел да, на хвосте. Блин. Боль... Болт. Ляп, откат делать на контру. Запомнил на контру? Контру 4? Держу. <laughs> жопу? Наканусь. Тихо. Я дадаю и выйду. <laughs> О! Так <The> вот. <court. laughs> Ищи игру. Тихо-тихо-тихо. Ты же просто по звуку не слыша, а я слышу, что он рядом. Блин, он нас отпускает, Не, подымает наоборот. Шучу, Короче, понял? Он реагирует, он реагирует по местности. Блин. Знаешь, что это напоминает? Хочу. А, это Бухой. В подъезд, да? подъезд пришел когда О, ля, меня номер спас. Вот для чего ты их спасал, походу да только почему-то это было во второй части так то решеточка была а чё решеточку не нельзя взаимодействовать я хочу обратно просто уехать на другой этаж а нельзя да Зачем? ну блин а хрен не с ним на одном этаже находиться ну, чтобы было а, если так размышлять ну, ты так все о продукты. тут я знаю тоже благодаря второй части посмотрел Только... прохождение умничать да слышите про посмотрел прохождение патрицкая. вторую часть пришел смотрел прохождение блин без ля, ля мишка что делает ой мишка обезьяна заводная обезьянка как ты ее заводишь? <свят> а, ля, они меня ведут. Ну, типа ты ее заводишь механизмом, да, и она потом... Видишь, он она ничего шесть, не слышит. Кстати. Он на нюх только реагирует. О, куклы. Блин, стрёмная херь. А что тут делать? Может туда бежать? Да, почему я овощ? Почему? Потому что я Сережа. Логично, но мышкой больше не клацаю. Блин, на что делать дашь? Я не пойму. Кстати, помещение, похоже, из второй части было такое помещение. А! -а, -а статуэтка вот, вот этой китаянки. Ну и. Это не китаянка. Это. Подожди, а, может вот здесь наверх можно как-то забраться? Нет. Не, -не пойму. Блин, куклы как живые. С доской взаимодействия Папа, нету. Ой, эй, эй. Так, давай обратно. Ты да, и Блин, у а меня бы еще. Он патрулирует. Лагает. Да у меня в видео еще не лагал. У меня походу связь пол. Да нету выхода, я не вижу может с собой эту взять может она мне дальше понадобится а я кажись понял понял фишку он наверное на звук сри встреч... а он же не слышит Блин, угу. не пойму во второй части было это помещение вроде бы. Подведи его под обезьяну, которая сверху. Вот эту обезьяну принеси. Куда его подвести ну, видишь, там обезьяны есть. А сидит, чё я своих услышу? Блять, шума куда? Сейчас. Меня слышишь? Да. да. И слышишь свою опять. <свист> что делать думает доходит да хв... когда он прикрыт седжек. блин неужели мы опять будем по 10 минут стоять <свист> <И встать? свист> не сразу у тебя обезьянка вот это вот хлопающий чесиков я Настя, пожалуйста. Так, продолжаем. <къем> а где... Хотел сказать, где проход находим, Болт. Не знаю, вот это что такое. Где. Вот, вот это... Это балка. И в это смысле права. справа. Ну вот какая-то лестница. Вот это? Это не лестница. Да. А, ля, в натуре лестницу. Блин, откуда ты знаешь, что прохождение смотрел? Признайся. Что ты хрюкаешь, ёбты? Я спрошу прохождение смотрел? Нет. Блин, он опять по запаху слышит. <свист> Урони сейчас куплу, будет весело. А, кстати, так это для этого и нужно, да, чтобы его отвлечь? <свист> да. Урони купу и убегай. А куда мне... Знаю, блин, при понял, здесь тоже кукла. Ахре... А что а он делает? Что? Что происходит? <с PowerPoint> ну, блин, по крайней мере, это смешно выглядело. <сас> Ты видел, как он ее стороны, Об столы, по полочке все. Блин тихо тихо тих. тебе показалось Тебе показалось Сейчас руку, да, будет засовывать? Нет? Музыка секшена Блин, как он слышит? Лё то шаловливые Шаловливый пацанчик Ля на него что он не ходит в ту комнату о пошел не Короче, надо когда там будешь надо аккуратнее возле обезьянки пробежать или взять ее в руки Не ушатать обезьян а как он услышал? А. а. Блин, блин, блин, бу. А что это за херь упала? У него ж не достают сюда руки, надеюсь. надеюсь. На него коробку бы и скинуть. А прикинь пройти игру сразу. Энд написано. Хорошая концовка, типа. А если не сделаешь этого, то тебе еще уровней 5 проходить. Сам... Да шо в смысле? Это как? Он же только что а там был. В смысле что? Шо вот шо он только что опять был. Что это такое? Ты меня спрашиваешь? Ладно, сильная капец. Шо? Блин, ну какого Кто? хера? А? Ебать, Э. Откуда он знает? ВХ, в им бани хоп. Подожди. Паш. А. Че? Может, тут убрать эту вот эту? Нет, стул не убирает. Короче, надо найти, где от него спрятаться. Здесь, Здесь, я так понимаю, будет. ничего нету, да? А, ну стой на месте, стой на месте Он по запаху Чуть все равно лоха. идет Он, он нюхает, он нюхает Давай его вот, чисто на лоха. Идет А, ля-ля-ля, часы его пугают Звук часов А, по сути По сути Он нюхает, 8, капец. Типа, когда он отвлекается, может бежать надо? Хотя у меня будет мало времени. Иди это в приседе, он же тебя не видит, он тебя только слышит. Я думаю, может перебежать туда, пока будет звон. Знаю, почему, даже той линьки, которая в школе была, а ботинок бросай. Часто спрашиваю. Блин, я помню такое коридорное мобильный... помещение уже. Ёп, Йо... а как воде здесь спрятаться? И... Спрятаться лесах... где? Часа? Так дверь справа открывается, ты че? Серьезно? Да. Мне кажется, из-за нее дернула, она не открывалась. Блин. Че ты мне сразу ты не сказал? такой химароя его пройти. Сразу... Чего? Ну у меня видео. Где звон? Подождать, пока звон, да будет. Я знаю, почему он ботиками писает. Похрене накинули. Бежит. И да, он слишком быстро перемещается, я не успею. Нормально, успею. Тут что? По книгам. Поход забираться. Есть идеи? Не. Nee. <смех> ну по крайней мере здесь Игра его такая... нету. Игра такая вроде бы знаешь, ну не требовательная, а в ней столько всего продумано, то есть физика. Ну да, да, Но да. Вот какие вальхи, им тоже и их весит это... а <смех> физика вообще на вышке. Ты, примеру, он дура. Я разбег тут Катя беру. И в игре, в архиве, да, ну да. На книге прыгай. Он идет. Бла. шаги Просто слышь. Кинем... кинематографично после Блин. Шаг. Какого хера он везде есть абсолютно. Он, блин, О, вижу рычаг, видишь? Куда вставлять угу. этот треугольничек? Ты видел это? че это за паркур был? Не знаю, что делать. Он же все равно не видит, К нему. Почую. Он моется там или что? так тут не пройти у понял здесь обезьянка кстати это помещение похоже на школьное помещение которое есть. здесь можно отвлечь его да блин блин нет нет нет нет нет Ну please, нет я упал прикинь он идет сюда Я думаю, что сюда рука не достанет, правильно? О, я хочу свечку зажечь Л! Ле! Ле, ле, ле. руки лезут? Давай лево беги, Тихо-тихо-тихо. Сейчас он пока каптышится, и я зажжу свечку просто это сохранение. да, видишь, глаз показался. значит сохранение отсюда пойдет. не, ну ты да, конечно умный. чаржу что ли? считай что это ты в смысле? такиш свечку зажу. а ч? Че? в чем суть? в чем логика? ну ты так подожди, а смысл-то а свечку зажигать, если? Да ну, блин, ну не Опять услышал. А свечка-то горит? Помя... Помянуть память тех, Обезьянку главное взять с собой. Откуда он знает, что я иду здесь? Давай Просто... ему туда, туда куда-то, да, брось. А, брось обезьянку, чтобы да. она шумела. Я не знаю, зачем я бросил. Может, не надо было? Сейчас обезьянку. О, рычаг. А, вот телек. И как связан телек с рычагом? Ну, че телек? Серьезно? А, ну, по сути, у него шушей нету. А кто опутили? Нет. Вон, где дарьков. Не нажимает. Брось Блин, плохо, что ничего не видно. а, -а, -а. Ничего не понятно. Вообще ничего не пойму. Так, шкатулка. Вверх никак не попасть. Я думала, телевизор. Чего? Телевизор, В телевизоре дело думаешь? Ну, ну, тут? Ну, сука. Не, на ну, тупость. Зачем вверх делать лестницу и... Да. О, хоть здесь сохранение. Угу. Так, ну, стой, стой, стой, стой, стой. А что это вообще такое? Шкатулка... А, это его отвлекать. Шкатулка, да, да? Стой, эта шкатулка была во второй части в конце. Она ее крутила, когда сидела, помнишь? Мы ее ломали. Типа... Ну, вот, О, блин. он сейчас придет почему а по, по сути у него шушей нету да? хотя как он обезьянку слышал не действие есть, есть, есть. есть телевизор, уш... телевизор <сих> <сих> Паша, упал, бывает, неделю. стреляю не попал. и зачем я это сделал мне а, тут мира наверх надо да было я боюсь он уже здесь мне кажется да он здесь он просто плохо слышит он плохо слышит а пока дверь открыта надо в комнату да он же ж дверь открыл мне надо знать сколько секунд он отличает телек Иди. Иди, а вдруг он выключит сейчас? Я просто не вижу себя. О! Понял? Надо несколько. на uh -huh. эту на... на этажах быть. Включить телеки и быть на этажах на полочке я короче понял суть а теперь ну, вот эти паучки вот так где-то это еще музыка жуткая немецкая играет немецкая немецкая да. немецкая Зибен. Блин, болт он услышал. Ч за бред, а? Беги, дорогая, а ты не взял. Мне вообще да, насрать, я что я не взял. Свечку не взял. Да насрать меня на свечку, болт. Ты, ты рычаг, не забрал, драк. Дебил. Я дебил. Я? Я. здесь Нет, он сюда я так понимаю не выходит да? мне теперь то же самое да. надо проделывать Впрочем, а как я могу с рычагом а пройти тихо. тихо это нереально Сдохни, чтобы да, тихо тихо тихо делать книжечку Динь. Динь. Ой, я туда скину блять а что делает пес мы сейчас вот так сделаем иди туда пес голову сейчас ему блин был тварин кувшином по голове Там как как в смысле как у него логика работает? Я не понимаю. К О. Смы. А, подожди, а если я положу ко входу сразу? Вот так. Слушай, а если я просто за дверью буду, он же меня не увидит, правильно? Типа чтобы мне наверх вообще не идти, вот сюда. А потом тихо прокрадусь. под шумок под шумок Болый. давай давай давай давай давай так а что мы тут делаем сейчас Блин, он услышал, он идет. Услышал. Прикинь, он идет. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Это мне ждать, пока Все, она люди, до меня дойдет. Да, при... Он идет. Лев, slow тупо успел. Охренеть. Рано. На Он и здесь будет. Нет, ну, это шар, это так, пал. и тут и газ, я так понимаю, да? Чекай, чекай, наступишь, свечку Чего? Не, ничего. Свечку выруби и. А, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, не будь банан. Вавинетку пусти, чтобы она катилась по рельсам. Все, ходи. ходи. А. Паш. Да. Паш. Что? Паш. Что? Паша, да что что то ты задрал что ты молчишь что Паша. да не тупи ты что Паша. Бол, ну не херню не страдай серьезно Я тебя сейчас роли тебя да не насрать Придурок, зачем я это вышел? Ну, ты конь вообще? Паш. Да я услышал их свое, значит уже ты меня слышишь. Просто я хотел разозлиться на тебя. Я в курсе. Я... Помнишь эту штуку? Я чуть не запрыгнул а там туда снизу? дальше. А там снизу. снизу... А, там? Помнишь, как а в Half-Life? Помнишь? Вот ну, эти штуки. Похоже. Может, пересмотр поиграть? Давай да не хочу мне выигрывать. Детское это. А че он не запалил, она? нет. <сакс> не, ну а серьезно, а как здесь не быть застрахованным от этого случая? Застрахуй. Вот дырка. Сейчас у тут дорога. Лё. Беги справа. Беги, беги, беги. Лё. Боб, Бег, ну чё о, за херь? Дорогая, но... О, он, о он сейчас руку... Волт, помоги! вот помоги! Пожалуйста, что делать? Волк, я не да насрать на уклонение. Помогает. Походу вот эта металлическая должна открыться. А как ее открыть? Вот это видишь? Как ее открыть? Может дернуть? Нет. Слушай, стой. Не Тихо не пыль. Не Нет. А рука ползет. пишу у него сначала одна рука работает, потом другая. Он а держит, чё? да, по тянь сути? Легкий, легкий, который, который, например, жилет, войдет, а от а от в в может патриот. ее, слушай, попробовать, патриот. а? Попробовать. Он попробовать. же же ее Попробуем. держит как-то. Сейчас, блин, Блин, я, по-моему, только разозлил. Да? А, еще, раз, потом, потом. еще раз, А, подожди, теперь мне есть палка. Нет, не надо. Да, у меня палка теперь есть. Нет, нет, нет, нет. Палка. Еще не, стоит, не берет еще. палку. Нет. Да настрать она он. Иди, не Понимаешь, не тут не надо успеть. Нет. Тут надо когда он руки отодвигает а нельзя нельзя взаимодействия нет второе действие другое должно быть короче первый раз палка а второй раз не знаю что с чем я тебя послушал ранний тайминг болт девочку я лучше буду на себя полагаться Короче, с этой палкой, хотя не взаимодействует, не знаю. Ну как? Я не понимаю. Сразу. Что это за херня сейчас будет? Саджи, О! Достянится. О, теперь я не знаю, что делать. Че дальше? Вот. Может слева балку выбрать, которая со древней, там тоже сон. Где? Может, а, ты тут. А, ду... Так нет, это ровная балка, видишь? Она вон зомби поставил, она на ней держится. Дожди, все? У него нет рук? Что ты делаешь, дура? Подымись. Слушай, что все? Типа убили его? Так все, у него рук нет. Что он теперь может только хавать меня? Мне кажется, это все, потому что, блин, сейчас так подумал, думаю, не буду это говорить. Понял, о чем я? Да. Блин, сорян, у меня реально сообщение пришлось за это. <laughs> это громко было. <сорянно>. А, ну в принципе это считается как второй уровень, да, пройденный? Видишь, загрузка долгая. Ну да, да, да. Как раз и по времени пора серию заканчивать. Че? Гигабайт писем? Играй весь Игра гигабайт или сколько? Вот это? Да. Где-то так, да, тоже. Чичко да вообще мало весть Да это гений просто. Разработчики и Может, дальше чуть-чуть прям пройдем? Не-не-не, я хочу короткие серии, чтобы подольше. Потому что она сама по себе Опять? часть короткая. Пойдет и а, так. То есть она будет короче, да, чем вторая? Ну, да, да. Так что, Понятно. все, болт, спасибо. Что, говорить, всем до свидания? Да. Сейчас спасибо за просмотр что то как-то слишком адекватно. Да ебать, давай заору. <laughs> давай. Хвай. Ебать. С вами был Пидрила. Тут берстракер. Рот ебакер, пидрило. Всем пока, блять, всем похну. До свидания, все, хорошо, пока. давай.